Валим, валим, валим, валим на развике. Клопус мотор едет, мог подбирать тебе. Стоявок слишком много. Целый день мы на звонке. По всей России мы работаем в нашей стране. Валим, валим, валим, валим на разпике. Клопус мотор едет, мог, подбирать тебе. С шум, трещины на пластике. Не вариант, погнали, следующий смотреть уже. Белый цвет. Бум! Мамот не бить, не крашен За виду не столько час Китайские тормозные диски Цепление гремит В уже близкие. На одометре красует цифра тысяч пять За 10 лет он должен был побольше накатать В документах мотоцикл по рукам ходил От завода резину Так никто и не сменил Завышена цена Пепец как дорого Продажа мотоцикла Рассчитана на лоха Валим, валим, валим, валим На рафике Глобус мота едет, может подбирать тебе Безгрохотным шум Трещины на пластике Вот их земля погнали Стоит че на горе Валим, валим, валим, валим, валим На рафике Глобус мота едет, может подбирать тебе В барах И всегда толпа Но это вниз а -а -а. чинить не надо ого тут пара стырье ого колхоза не нашел экземпляр во всем нарядный с берсень и подошел, подошел. алем нужна замена масла ведьм к нам всех Предведущее говно Валим, валим, валим, валим На бусике Мод закреплен сзади крепко На ремне Толковые ребята с инструментом Все же все Сделка по рукам, ключ, ПТС и ДКП Пока твой мод На обслуги в сервисе Глобус, а кип Подбери себе Шлем, штаны, перчатки, мотобот а и куртка Ведь языки погонять Это совсем не шутка Валим, валим, валим Теперь транспортная пленка упакован полностью, как получишь мотоцикл по делем, без новостью. Лабус мотор, студию микрофон на хате, Москва, завод 0420, текст Бубукися, МЛ, прокричал Патрик, Йоу.